Привет, народ! Мы играем в Type райдер э, Это первая игра PlayStation Plus майского списка. Я хотел, если честно. Ага. Начать с эм... Tales from the Borderlands, да. Но проблема в том, что она чисто на английском. И игра заключается в том, чтобы понимать о том, что там говорится. Я Английский-то не очень понимаю. И еще вам переводить нет, не смогу. Uh, Напишут, ты разблокировал первую страницу истории тайпографии. Я не знаю что такое тайпография, поэтому, continue. Uh, кому интересно, вот вам прочитаете. Так и так. Все. Но мы сами продолжим. Да. Uh, Использую Нажатие Option, чтобы разблокировать контент. Да, вот. Я вот так вот могу переводить. А сидеть и переводить диалоги? Нет. Простите, но нет. Не смогу. Русификатора для PlayStation, конечно же, нету. Поэтому. Да, поэтому мы не сможем. Ничего с вами сделать там. На русском языке. И у нас открыта вторая страница. Um, вот и поехали дальше. Вот, вот и вот. Uh, как я уже сказал, игра только для того, чтобы посмотреть. Я же не буду ее проходить. Вы же понимаете это? Это слишком сложно для меня, для моего мозга, не очень-то и понимающего английский язык, поэтому да. Ох! Что это такое? Сток. Bush the Retrieve Button. Retrief button. Короче, локация как изменилась, так изменилась. О, воу, воу. О! жесть клево блин боюсь что вот в этом будет заключаться часть какого-то геймплея и я буду ложать, потому что это довольно сложно ава фух уфу вовремя нажал и <Е> египтянская <laughs> uh, хиариграфия хиариграфия да Именно так. Ага. М -м -м. Ни слова не понимаю, потому что я не читаю. Все. Надеюсь, вы себе застопили, где вам хочется. Да, меня сразу же задело. На. Да мы просто боги с вами. Мы спаслись, а от карандаша? Ладно, пускай будет карандаш. Для меня это карандаш. Ух ты! Китайская иероглиф. Да, он Chinese, Чей график. Итак, the Chinese characters. Иероглифы китайские, видимо. Так как будет переводиться. Все китайские иероглифы и логорамы... делятся на типы. Пишутся по определенной системе. Бумага ⁇ одна из популярных предметов в Китае. Собственно. Так. Топи-то, топи-то, топи-то. Почему-то песни запомнилась сейчас. Оба! Ну ладно, и так прошли. Окей! Окей. Китайские иероглифы мы с вами прошли, египетские иероглифы мы с вами прошли. Наскальные рисунки древних людей, вроде как. Были это первыми, самыми и вторыми, вроде тоже, я, не... честно говоря, я же говорю, я не читал. Да и сейчас я не особо читаю. Так, ухты Греки! Вау! Волчам! линь он уолк ай интересно выглядит интересно давайте так грекский алфавит М -м -м, использовался в восьмом веке до нашей эры а -м -м -м -м. так первая письменная система Э, Установленная символами и создаваемое Два слова не знаю вообще грекские сайти C си ну все. Я вот одно слово не перевожу, дальше не буду. Да. Сайти C это типа ученые Или Блин! убейте меня за мой английский пятерка в аттестате называется но если честно если честно то для уровня школы моих знаний хватает обычно но что касается вот такого довольно сложно греческий алфавит белый шарик mm. this dot may be бей <laughs> давай поехали типа ключи такое чуть-чуть сохраним да как бы эм. еще нам пишет про грецкий алфавит грецкий гри грекский грецкий какая да я просто не словил уже. латинской латиница коллектор это типа коллекционер же нет как бы ну ладно латинский алфавит эволюет uh, это типа эволюционировал или пришел к нам из вестерн Western... а ah, из восточной западной извиняюсь эволюционировал в зап из западной вариации грекского греческого да почему грекского греческого алфавита и и все и использовался раньше время в римской империи если быть точнее потом пошел по всему миру в латинском алфавите используется 26 литр букв эм, в оригинале был поднят нет, нет сейчас стоп. оригиналом originally made созданный. в оригинале созданным и по сей день типа остается таким вот так бы это как бы Латинский и кириллис. Английский по факту. И кириллица. То есть русский. Алфавиты. Most employed writing. Видимо, самые используемые до да, самые используемые письменные системы в западном мире и по сей день. Что-то я не особо понимаю, где кириллица. В Западе используется Ну да ладно фиг с вами ребятки а вот она че все понял все мне мне все ясно ребят зачем нам был шарик <свёздор> поехали шарик ты шо не пугай меня так а <свёздор> вы понимаете да сволочи то вот, я уже страдаю. Фух, uh, Origins, мы собрали с вами главу Origins, оригиналы, типа, да? Uh, не знаю, Origins, видимо оригиналы. Mm -hmm. Да, мой английский, вы знаете, какой он божественный. Правильный ответ, нет, он нифига не божественный. Origins 3000... бс бс you have finished the tutorial. А превосходно, типа нам пишут, мы закончили туториал. Надеюсь, Congressions перев... превосходно. Если нет, то и ладно. Так. Ага, ладно. Мы, типа, должны ехать дальше. Нет, мы с вами еще чуть-чуть поиграем в эту игрушку, потому что туториал, кажется, мне маловато будет. Uh, type Rider. Это topographic график game. Created by Cosmographic. Ух ты, смотрите, смотрите, смотрите. Как будет это достать? Собака. Я не достану. Готик, Спидран, давайте Спидран, пойдем. Чем мы? Спидран, открываем главу и да, поехали сразу вообще просто. Чем мы? Побежали по Спидраням. Ой, блин, уже уже все началось, а я все еще туплю. 60. Уху, мы получили приз. вот это вот мне нравится за за 56 64 мы прошли У -у -у. А, мой ранг мой ранг первый? нет вы серьезно ну-ка в этот зайди в лидерборд пожалуйста так, самое топовое это, короче, за 45.96, да? Так, а я. Ой, это готик, извиняюсь. Это Origins. Не, спидран! Эй! Спидран! За сколько проходят люди? Ну-ка! Короче, не удивлюсь, здесь 16 секунд каких-нибудь. Че? 12.41? Че? Эй! Нет! Спидран! Вот! Yeah. Так, спидран проходится за 48 секунд. Так, а я за сколько прошел? за 56, по-моему, нет? Так, где мой никнейм? Вы видите? Я не вижу. Um, 56, ну. Так. Эй, спидран. Включи спидран. 56. Так 56 это я должен быть на четвертом где-то месте. Эй! Эй! Ну-ка. 56-64. Вы видите, да? 56-64. 56-64. Так это я должен быть на четвертом месте, да? Мой ранг 4. 4? Эй! 4 из 1000! Эй! Ну ладно, давайте готический пройдем еще. Мне просто интересно, что, что там может быть готический? best total окей окей okay, okay, давай хотя бы один уровень готического пройдем может быть я эту игру по- быстренькому сейчас и закончу не знаю как понять вообще можно в принципе эту игру постримить она в принципе такая лайтовая мне кажется так пался мухомор так а, все ясно со второго раза уже нету этих о, о, о. так давайте посмотрим а, так одна звездочка заработана за mon аркибитис Um, да, в европе Да. Простите меня. Я не буду это переводить. Если бы она была на русском, я бы сидел, читал это все, вот серьезно. Ну а так? Нет. Музычка прикольная. Да, ничего не могу сказать против нее. Давайте еще. Много читать в этой игре. Действительно много. The Caroliaan Mini School Наверное S это ну. Блин, я забыл вам показать. Извиняюсь. Простите, ребят, простите. Протупил. А, иди... Так, идиотина. Ты что творишь? Все, короче, в следующий раз покажу. Да, простите, в следующий раз. и Так, оба отца. Ой ой ой, ой, ой, ой, ой, чуть сейчас не. А, шопа. -а -а, Неужели сана Фу, нет. Thank you very much. Да, английский у меня именно такой. Thank you very much и все. На этом закончился весь запас английских слов. Да, ребят, простите за этого. Ступлю, тика туплю. Вот по сути нам не хватило всего лишь одного прыжочка до завершения уровня. Или просто загрузки. Эм, уровня или загрузки. Эй, давай быстрее грузить. Нет, видимо загрузки именно. Ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Посмотри, а, посмотри. Оба. Не знаю почему, но мне кажется, что это немецкий портрет джона гутенбека В 15 веке урбанизированным и экономическим стимулом э эксчензом европ вывести на новый уровень европу короче он пытался вывести на уровень европу и создал свой язык читайте про него если хотите и предыдущий да вот вот, еще все, да, все, угу. все, можем идти дальше. Поехали. Да, все будет заключаться на том, что мы должны изучать языки, по факту, но если бы игра. Повторяюсь, была на русском языке. Я бы с удовольствием поизучал бы это все. Но так как? Она на английском? Я не хочу ломать себе мозг, изучая, что там может быть. Блять, написано. Блять, написано. Извиняюсь за маты. Дико извиняюсь за маты, потому что игра-то как раз таки должна вроде как оккультуризировать наш с вами русской в нашем случае речь но ой ой, -ой. мануальный тип окей okay. the monobile type в 17 веке он был гантер Джоном Гантербергом работником форкшопа э -э техподдержки нет этого мастерской ладно просто мастерской в мэнди и литр пресс все уже два слова не знаю <с relationship> ладно переведете сами если захотите я больше чем уверен что не захотите да да да да не захотите скорее всего оба ци оба оба а ладно воу воу воу воу воу Опа. Yeah, lover. Yeah, yeah. а а а а Нет, мы будем все собирать. Мне нравится то, что... сделано буквы. Уровень букв. А мы, твои дочи, господи, как это довольно тупо выглядит, но... Именно, ну, в смысле, со стороны логики, но со стороны дизайна уровней, это, конечно, топ вообще. Вот не могу сказать, что не топово. А, little Press, это, видимо, технология печати станками. Действительно, прессом. Little Press, это... Ну, грубо говоря, печать именно прессом. Э -э, использовали бумагу. Из Италии это началось. Все, ладно. А потом германская топография этим тоже занималась. Все, извиняюсь. Протупил. Аж горло сорвал из-за них. Ну нет, ладно. Я просто протупил. Давай. Папа. Ава, все, поехали. Поехали, поехали, поехали, поехали, поехали, поехали. Это чернила, видимо, да? Не вода, а чернила. О -о -о. А если бы я не успел. Вы понимаете, что было бы со мной? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. А по буковкам-то. Черные буквы двигаем, да? Ой, ой, а, а, фух, фух, есть звездочка, звездочка моя горит в небе у тебя. Вы, кстати, знали, что я записал песню? Ну, ладно, составил текст песни, еще не записал музыку, не могу найти подходящую. Если у вас есть люди, которые составляют музыку, пожалуйста дайте мне их вк или ватсап или как с ними связаться вообще эм, готемсбергская библия библия концерт мост знаменитая сэце full print знаменитая э, полноценная работа Гутенсберга за гутенберговскую карьеру книга состоит из 160... 106. Mm -hmm. извиняюсь 641 строчки uh, и выпущена экземплярами 66 книг очень много страниц модель моделет моделет извиняюсь демонстрирует, может быть, типа uh, handwritten. написано, короче, вручную и сделано в две колонны, 40 42, ли... 42 линии. Готенсбергская Библия, uh, repurchased, Latin скрипт, uh, состоит на латинском языке из uh, Валгата of <laughs> и использует готический тип текста текстура текстура ну и соответственно в 52 -м, 55 год избирская библия перепринят может быть переиздается типа в двух hundred time два раза на бумаге и пергаменте все так все что ранее не было использовано по моему так было написано а кстати вот она вот она, или готенгсберг Библия. библия такой опять давай шарик все поехали завершаем видимо книгу готика да мы завершаем книгу готика вы понимаете мы завершили уже две книги Origins и готика также мы еще прошли спидран на четвертое место скорее всего в мире даже но никого это не волнует Пф, кому это важно вообще Пф, главное же сюжетку пройти побыстрее да там тоже есть такое um... Вроде как мы собрали весь алфавит A, B, C, D, E, F, G, H, I Непонятная I, K, L, M, N, O, P, Q, R Опять непонятная буква Это, видимо, S, S, T, U, N, W, F, Y, Z э, что? Нет, это не F Это, видимо, X такой у них был Ладно, пофиг. Я не совсем знаю лати латиницу, чтобы еще котику потом. Короче, ясно, да? <laughs> Давайте, если это.. Гара... Гарамонт. Гарамонт. Есть дальше что-нибудь. Нет. Давайте посмотрим, сколько здесь еще. Да, туплю. Можно так посмотреть. Uh, Type Rider. Origins, Gotix, Garamond, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. <гас> вот здесь, видимо, будет что-то поновее. Будет, типа, игровой? Короче, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем смотреть другие видео тоже. А также не забываем, что на канале будут выходить продолжения PlayStation Plus пробегов если вы захотите ну скорее всего я захочу больше э, пройти эту игру я ее пройду на стрим у нас на очереди гарамонт еще еще и еще читать я естественно не буду продолжать также ну ч ⁇ смогу перевести вот до того момента как я не начну тупить я буду переводить но до этого нет сам переводите пожалуйста если захотите но на стрим, я думаю, в самый раз с вами можно будет пообщаться, пока я прохожу. Она не такая прям дико сложная, по крайней мере, за две книги. еще раз давайте, ставим лайк. Поставил? Молодец. А колокольчик после подписки сделал? Тоже? Ну, если нет, то давай, ставь колокольчик. И пока.